Болит, и мудрый говорит Каждый костер Когда-то догорит Ветер за Развеет без следа. Но до тех пор Пока огонь горит Едва-едва и берегут силы и дрова, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, И его костер забьется дэнп. Все нарешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня, тот был умней, кто свой огонь сберег, Он обогреть других уже не смог. все спалил за час И через час Большой огонь угас Но в этот час Стало всем теплее Еще не все Дорешено Еще не все Разрешено Но Еще не все погасли краски Я еще Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погас краски дня, еще не жаль огня.